Тимур, Нет. тебе сегодня, брат, приехал. В смысле? Нет, ай, ай, блин, Ау, пофиг. Чё за... Да извини, я же не знал то, что у тебя этого маска. Откуда она у вообще? Да, на меня вещи со шкафа упали. Я не знаю, как она на меня оделась. Ладно, я пошёл умываться, ты я пока пока. Окей. Блин, у нас еще холодно, воду отключили. О, слушай, классная штука ты вообще взял. Пожалуйста, не трогай, просто положи, положи ее, не взял. Слушай, что это за штука такая вообще? И вообще, он настоящий или нет? Это... Ну это, это... Короче... Прости... О, что твоя камера? Гаси крутая. Да. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!! И почти... Готово. О, нифига себе. Крутая башня! Ой. Ой. Ой нифига себе, тут дырка такая. Тимур, лови! <свес> Тимур! Тимур! О, смотри, подожди. Наконец-то я новую О, ты мне пластель. Спасибо! А, я буду спать в стенке, как классно! Да! Ну, вообще... Пришла, приходит. О, блин. блин, что вчера за день было? А? Стоп, это все было из-за моего брата. Ну держись. Ну все. Бить вместе, плюс новые вещи. А ты сейчас в чем? Так твои только не воняют. <свы> а это старое, потому что один новый, они там в шкафу. <свы> <свы> Слушай, пошли в магазин. <свы> Возьмите налево! Ты совсем тупой.